Сегодня расскажу как я делал первый ряд второго этажа. Всем хорошего дня, с вами самостройщик Леха и я продолжаю возводить свой будущий дом. Сегодня расскажу как я делал первый ряд второго этажа. Для начала я отпиливаю блоки длиной 57 см. Так как шаг между балками 58 плюс гидроизоляция, то где-то получается 57 между балками с учетом гидроизоляции. Ну, погнали наперед. Так как шаг везде практически одинаковый, то мне остается просто отпилить нужное количество. После того, как я напилил необходимое количество, теперь нужно поднять на второй этаж и разнести по нужным точкам. Так как нет у меня лестницы и механического подъемника, Поднимать это буду, естественно, вручную. Готовлю поверхность под будущий раствор, очищаю от пыли. В данном случае раствор буду носить не кельмой, а гребенкой, так как высохший армопояс не идеально ровный. сверху нанесенный раствор я ложу блок, с таким учетом чтобы между балками и блоком оставалось 2-3 мм зазора. Все крайние балки бегли так как мне нужно. А вот центральный придется еще раз передвигать. Работы в ночную смену никто не отменял. Поэтому первый ряд, в принципе, я планирую закончить за один день, даже если придется держаться немножко ночью. Подготавливаю заготовки для торцевого закрытия балок. Напильные таких маленьких деталей работа несложная, но время затратное. Один неверный шаг и все напиленное добро вращается в хлам. Все напиленные детали я сделал по шаблону, поэтому под каждую отдельную чайку я буду напиливать индивидуально. Съемка с этого ракурса классная, но мало кто знает, что чтобы поставить камеру на эту высоту, на это место, мне пришлось залезть аж на дерево. Долго, упорно и кропотливо, каждую деталь подпиливал под каждую ячейку. Корцевые части закончил, теперь нужно сделать заготовку под верхнюю часть, которая будет надеваться на балку сверху. В этот раз заготовок нужно сделать в два раза больше, так как накрывать нужно и левую и правую часть дома. Также подготавливаю каждую заготовку под каждую отдельную лунку, так как запиливал по шаблону. И колупаться с каждой лункой по отдельности очень долго. Проще сделать один шаблон и потом опиливать по месту, как я и сделал. очень даже неплохо теперь нужно все это дело смонтировать вынимаю брусок и вычищаю оттуда всю пыль наношу три ступеньки из клей-пены. На клей-пену сажаю и нижнюю часть, и все боковые, чтобы сквозняк нигде не прошел. Делается для того, чтобы холодный воздух не проникал в дом. Так как весь брусок покрыт слоем гидроизоляции, то клей пена будет приклеиваться не к саму бруску, а именно к гидроизоляции. И само дерево, которое находится внутри гидроизоляции, может спокойно ходить. Удаляю все излишки клей пены. Гусовые части балки я закрываю элементами не на клей пену, а на песчаный раствор. Сверху на балку я буду приклеивать кусочек газоблога, также на раствор. все это выглядит довольно нелепо и некрасиво. Лишние детали, которые выбирают из основного слоя козоблока, я потом спилил. Правда видео я это почему-то не смог найти. Все элементы приклеены и полностью по кругу все балки зашиты осталось из этого сделать только армирующий контур. Проделаю в газоблоке штрабу под будущую арматуру все тем же самодельным рубанком. самоделка нужно мои только вперед назад А вот улы дома таким рубанком, конечно же, не сделаешь. Их приходится делать вручную и аккуратно. Штрабу арматуру рекомендую делать с нахлестом без связывания, но все-таки так я строю для себя, я лучше лишний раз свяжу. Так как шпателем носить раствор в штрабу очень долго, я все так же использую бутылку с отверстием в пробке. Так намного быстрее и удобнее. Ну, вот и закончил первый ряд второго этажа. Далее я буду поднимать блоки и возводить стены. Всем счастливо и хорошего дня! С вами ровно через неделю. Так, ба